Добрый день, уважаемые участники марафона. Рада вас приветствовать. Пожалуйста, прежде чем мы перейдем к рассмотрению нашей сегодняшней темы, напишите в наш чат, как вы меня видите и слышите. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс. Если есть проблемы со связью, поставьте, пожалуйста, минус. Жду ваши ответы. Большое спасибо за ответы. Итак, мы начинаем. У нас с вами началась трейд, прошу прощения, вторая неделя нашего марафона. Сегодня третий тренинг. И по традиции он будет проходить в виде презентации. Практическое занятие у нас будет в четверг. Сегодня мы с вами рассмотрим финансы в закупках. Мы будем говорить о том, с какими видами финансового обеспечения мы с вами встречаемся по ходу участия в закупках. Пожалуйста, задавайте вопросы которые у вас, надеюсь, будут появляться. Вообще призываю вас активно включаться в диалог. Все то, что непонятно, интересно, давайте обсуждать. Всего мы с вами встречаемся с тремя видами обеспечения. Причем эти виды финансового обеспечения, они встречаются и по 44-му федеральному закону, и по 223-му федеральному закону. 44-й федеральный закон. В самом законе мы с вами найдем подробное о описание того, как применяется финансовое обеспечение. 223-й федеральный закон, он нам говорит о том, что да, заказчик может установить финансовое обеспечение, но более подробно мы с вами найдем ответ о том, в каком виде предоставляется обеспечение, форма, порядок предоставления обеспечения. Все это описано в его положении закупка. Итак, первое финансовое обеспечение, с которым мы можем столкнуться, это обеспечение заявки. Обеспечение заявки – это гарантия того, что участник, признанный победителем, со своей стороны, соответственно, подпишет контракт, если он будет являться победителем. И если мы обратимся к закону о контрактной системе, то мы увидим, что сам закон говорит нам о том, что такое финансовое обеспечение, обеспечение заявки, может быть предоставлено участникам в виде двух альтернативных вариантов. Что значит альтернативный? Это означает то, что участник самостоятельно выбирает, в каком виде он предоставляет это обеспечение. Это может быть либо банковская гарантия, либо денежные средства. И здесь, конечно же, самое важное, что мы должны с вами учитывать, это помимо размера обеспечения, непосредственно... Его способ предоставления, то есть мы предоставляем в том виде, который нам выгоден непосредственно для участия в конкретной закупке. Обеспечение заявки по 44 федеральному закону в общем виде установлено в диапазоне от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены. И существуют отдельные частные случаи, когда обеспечение заявки в закупках, например, до 20 миллионов, оно в более узком диапазоне устанавливается, от 0,5 до 1 процента от начальной максимальной цены. И это те закупки, в которых участвуют субъекты малого предпринимательства, потому что закупки, проводимые для Смп Сонка, они по цене не могут превышать 20 миллионов рублей. А если в этой закупке есть преимущество, Преимущества установлены для организации инвалидов, для предприятий уголовной исполнительной системы то не более 2%. Устанавливается обеспечение заявки для всех остальных процедур. Общий диапазон. Общий диапазон от 0,5 до 5%. Так, звук пропадает. Сейчас пробуем. Я вернулась в эфир. Напишите, пожалуйста, как сейчас со звуком дела. Я сейчас перезагрузил подключение к оборудованию, должно быть все хорошо. Отлично. Мы с вами продолжаем. И а, здесь, конечно же, общая информация, я думаю, для тех поставщиков, кто давно уже участвует, она вам знакома. Но вот хочу обратить ваше внимание на то, что есть среди всех тех процедур, в которых мы участвуем по 44-му закону, те закупки, по которым не устанавливается обеспечение заявки. Это могут быть даже, например, электронные аукционы, самые распространенные закупки для нашего с вами участия. Так вот, это связано с тем, что когда изначально была введена норма о том, что заказчики обязаны устанавливать обеспечение заявки по тем процедурам, по которым, Начальная максимальная цена от 5 до 20 миллионов рублей, соответственно, встал вопрос о том, а что же делать с закупками до 5 миллионов рублей. Так вот быстро очень внесли соответствующие корректировки и выпустили соответствующее постановление правительства. Это номер 439, было выпущено оно еще два года назад. Обязанность заказчика... Устанавливать обеспечение заявки по тем закупкам, по которым начальная максимальная цена превышает 1 миллион рублей. И чаще всего мы на сегодняшний день встречаем те процедуры, по которым устанавливается обеспечение заявки в целом по закупке. Но, тем не менее, встречаются и те процедуры, по которым до 1 миллиона рублей заказчик обеспечения заявки не устанавливает. То есть здесь вот этот вопрос: он как бы остался на откуп заказчика, и заказчик самостоятельно принимает решение, установить ли обеспечение заявки до 1 миллиона рублей или все-таки не устанавливать. Если вы сталкивались с закупками, где не установлено обеспечение заявки до 1 миллиона рублей, ставьте плюс. Если вы встречали процедуры, по которым до 1 миллиона рублей все равно установлено обеспечение заявки, ставим минус наш общий чат. Сейчас посмотрим, как у нас мнение. я думаю, что разделятся. Да, есть такие закупки, и я пока рассказываю дальше. То есть, соответственно, встречается и ситуация, когда обеспечение не устанавливается, и когда обеспечение устанавливается. Конечно же, плюс для поставщика, если нет этого обеспечения. Небольшая закупка, нет обеспечения заявки можно, минуя обеспечение заявки, поучаствовать в процедуре, то есть не предоставляя вот эту вот гарантию, не предоставляя ни денежных средств, ни банковскую гарантию. Здесь ситуация следующая, так как практика неоднозначная, более того, практика диаметрально противоположная, и есть уже соответствующие решения контролирующего органа, что, например, у закупке, где заказчик не установил обеспечение заявки, Решение контролирующего органа было, заключалось в том, что нужно было установить обеспечение заявки. И то же самое, когда было указано другим уже контролирующим органам, что заказчик был не вправе устанавливать обеспечение заявки. Здесь, если вы столкнулись с такой ситуацией, для вас вопрос обеспечения заявки принципиален, я рекомендую изучить отдельно практику контролирующего органа по вашему региону, по этому вопросу. И понять вообще, на что можно рассчитывать, если вы будете обжаловать действия заказчика. Ну а вообще более такой гуманный способ изначально, я, конечно, рекомендую все же направить запрос на разъяснение, потому что бывают такие ситуации, когда заказчик вносит изменения, и вот этот вот вопрос с обеспечением он снимается. А, те нормативно-правые акты, которые связаны с вопросом обеспечения заявки, вы видите сейчас их на экране. Вначале у нас в действие вступил специальный счет, когда на специальный счет мы перечисляли обеспечение заявки. Теперь уже есть второй альтернативный вариант, это банковская гарантия. Денежные средства мы вносим на свой специальный счет, если это по конкретной закупке нашего выбора. Если наш выбор это банковская гарантия, она должна соответствовать 45 статье 44 федерального закона и обязательно учитывайте срок действия банковской гарантии. Он должен составлять не менее чем два месяца с датой окончания срока подачи заявок. Возникает вопрос, а в связи с чем вот такой вот долгий срок устанавливается для обеспечения заявки. Здесь ответ следующий. По закупкам возможна различная практика, то есть возможна и та ситуация, когда со своей стороны участник-победитель уклоняется от заключения контракта, соответственно, не предоставляет обеспечение исполнения уже контракта. Это тоже приравнивается к уклонению от заключения контракта. И своей банковской гарантии участник закупок, соответственно, так сказать, гарантирует определенные действия. И на момент уже выполнения определенных действий со своей стороны, например, подписания контракта, Действие участника оно является гарантированным, и, соответственно, обеспечение это учитывается. Далее. Здесь отдельно хочу остановиться на денежных средствах. Денежные средства, когда мы перечисляем для обеспечения своей заявки, мы используем специальный счет. Специальных счетов на сегодняшний день у участника закупки может быть несколько. И объясню, для чего это может быть. Полезно. Дело в том, что пока еще вопрос по специальному счету, он до конца на законодательном уровне не проработан. Хотя обещают, что уже в следующем году специальный счет будет иметь полный иммунитет и, соответственно, уже он не может, будет, его не смогут точнее, заблокировать и, соответственно, он будет отличаться от обычного расчетного счета. Те действия, которые применимы со стороны банка к обычному расчетному счету, они не будут применимы к специальному счету. Но на сегодняшний день, буквально я на прошлой неделе работала с поставщиком, часть именно обеспечения наявки, а со специальным счетом не срослось, потому что в самый ответственный момент специальный счет был арестован. И, соответственно, здесь мы его уже не смогли использовать. И не смогли воспользоваться теми денежными средствами, которые на нем лежали. Но альтернативные варианты участника есть, это либо второй специальный счет, или третий, четвертый и так далее, либо это банковская гарантия. И э, в части предоставления денежных средств, вот здесь, вот, конечно же, я рекомендую себя подстраховать. Потому что бывают такие ситуации, когда участники на отрез не хотят связываться с банковской гарантией по обеспечению заявки именно, желают работать только с денежными средствами. Есть такая возможность. Поэтому будьте внимательны и, по возможности, конечно же, открывайте несколько специальных счетов. Специальный счет нам необходим для того, чтобы обеспечить именно свою заявку на участие в закупке. Здесь механизмы работы различных банков разные. Во-первых, нам нужно обязательно удостовериться, что тот банк, где мы открываем специальный счет либо счета, они входят в определенный перечень. Вот этот перечень банков он постоянно меняется. Какие-то банки уже не актуальны, какие-то банки в этот перечень добавляют. Будьте внимательны. И когда мы открываем специальный счет, соответственно, наш банк, он обязан быть в перечне банков для открытия специального счета. Только в этом случае наш специальный счет, он в автоматическом режиме появляется у нас в личном кабинете. И вот здесь нам ничего дополнительно делать не нужно, мы просто выбираем специальный счет для того, чтобы обеспечить свою заявку. Банковская гарантия. Здесь немного все сложнее в том плане, что возникает вопрос как вообще кто проверяет эту банковскую гарантию здесь открою такой небольшой секрет по факту ее никто не проверяет да она поступает заказчику но поступает заказчику уже фактически в самый последний момент потому что там фигурирует наименование участника закупки ну и соответственно здесь уже на наше усмотрение, но планирует автоматическую проверку срока действия банковской гарантии, того срока, который отражен в документе. То есть будет еще автоматическое поле, которое указывает на срок действия нашей банковской гарантии. И в том случае, если мы обеспечиваем нашу заявку денежными средствами мы указываем номер специального счета и в момент окончания подачи заявок, вот это тоже один из ключевых принципов, происходит блокировка денежных средств. Если наш выбор это банковская гарантия, то банковская гарантия, происходит ее проверка, проверка на наличие в реестре, именно в момент окончания срока подачи заявок на участие. На практике с чем сталкиваются участники? На практике участники сталкиваются с тем, что если вы активно участвуете в закупках, много у вас процедур, которые идут практически параллельно. У вас есть определенная сумма на специальном счете, допустим, и вы подаете ваши заявки. И вот в определенный момент происходит такая ситуация, что наступает время окончания подачи заявок и не хватает суммы, которая у вас есть на специальном счете. То есть фактически от нас никаких дальнейших действий по проверке наличия денежных средств в определенной сумме не требуется, но складывается такая ситуация, что участвуя параллельно в нескольких закупках не хватает общей суммы. Поэтому я, конечно же, рекомендую по вот этому пункту обязательно себя проверять. Если много закупок есть, если вы участвуете параллельно, важно, чтобы денежные средства были не в момент, когда вы подаете заявку, а в момент именно окончания срока подачи заявок. И то же самое по банковской гарантии. Вообще, подавая заявку, уже происходит автоматическая проверка на наличие определенной суммы, на наличие э, банковской гарантии в реестре. И если у вас уже есть к этому моменту банковская гарантия, то номер ее высадится на площадке при подаче заявки. Но вот тем не менее, будьте внимательны и проверяйте наличие обеспечения на специальном счете, либо в реестре банковских гарантий. Идем дальше. Так. Так. Ну, здесь мы с вами, собственно, все уже знаем, когда мы регистрируемся в единой информационной системе, у нас, собственно, следующее действие – это открытие специального счета. Некоторые банки, они открывают, напротив, последовательность действия – вначале специальный счет, потом регистрация в ЕИС. Но классический вариант все же, когда вначале мы регистрируемся, потом открываем специальный счет, что весьма логично. Только после регистрации у нас будет специальный счет. И а, здесь можно, а, некоторые банки позволяют это сделать, использовать один счет, его в качестве специального и в качестве расчетного счета. Но здесь мы уже уточняем непосредственно самом банке. Вообще предыстория следующая. Когда в 2018 году стал вопрос о подборе площадок, добрались соответствующие площадки, и вот то, что вынашивалось уже, так сказать, очень давно, Вопрос по специальному счету, он был внедрен. Стали открывать специальные счета, но впоследствии все-таки возникает большее количество вопросов, нежели было изначально, и по-прежнему встречаются и технические нарушения, и встречаются вопросы со стороны поставщика, на которые ни банк, ни площадка не могут дать ответы. Поэтому здесь мы с вами ориентируемся по конкретной ситуации. Сама я на практике встречала, встречала неоднократно то, что, имея на специальном счете незаблокированную сумму, участник закупки подавал свою заявку, и при этом в момент окончания срока подачи заявок не происходило блокирование денежных средств. Что происходило в дальнейшем? В дальнейшем заявку оператор рекламной площадки отклонял, и, соответственно, эта заявка не поступала заказчику на рассмотрение. Но, естественно, такие случаи они решаются в пользу участника закупок. Поэтому, если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией, нужно однозначно действия уже и оператора электронной площадки обжаловать, и действия банка, где у вас открыт специальный счет. Здесь... Очень важно упомянуть все те стороны, которые в процессе задействованы, потому что мы со своей стороны не можем точно понимать, кто в этом виноват. Виноват банк или виновата электронная площадка, что она не получила эти сведения, или, возможно, банк не отправил информацию о наличии денежных средств на специальном счете. Если вы сталкивались с такой ситуацией, ставьте плюс, когда у вас были деньги на спецсчете, а заявка была отклонена. Просто ставим плюс, если вы с такой ситуацией сталкивались. Я сталкивалась с подобной ситуацией неоднократно, и вот поэтому я настоятельно рекомендую не бросать эти uh, закупки просто так, а именно отстаивать, и отстаивать свое право на участие однозначно uh, будет результат в вашу пользу. Итак, мы с вами идем дальше. Так вот, еще два года назад было заключено трехстороннее соглашение между электронными площадками Минфин России и ПАС России. И вот с этого времени функционирует специальный счет. С чем мы сталкиваемся на практике? Мы сталкиваемся с тем, что именно оператор электронной площадки отправляет информацию о том, что... Собственно, мы со своей стороны подаем заявку, уже на основании этих данных происходит блокировка денежных средств со стороны банка. И даже подавая свою заявку, вот когда у нас нет денежных средств, заявка наша будет условно утверждена, либо отправлена оператору. То есть разные статусы заявок. Зависят от интерфейса электронной площадки, зависит от того, какие именно статусы присваивает сама электронная площадка. Но суть одна, денежных средств именно на момент окончания подачи заявок нет, заявка будет отклонена. Список банков вот такой вот, он тоже до вас будет доведен, но, опять же, это не истина в последней инстанции, потому что буквально несколько дней назад снова список был обновлен, и... Если для вас этот вопрос актуален, я всегда рекомендую в интернете найти актуальный список банков. Это аккредитованные банки для открытия специальных счетов. В основном все топовые банки входят в этот список. Сейчас мы с вами переходим уже к такому более интересному. Это что касается тарифа оператора электронной площадки. Если мы с вами берем в расчет 44 федеральный закон, то здесь все достаточно просто. Достаточно просто ввиду того, что... В законе все закреплено. И, соответственно, есть определенные еще и постановление правительства, где это конкретизировано. По поводу 223 федерального закона. 223 федеральный закон, к сожалению, нам не дает ответ на вопрос, кто, когда, в какой момент с нас взимает ватку с участника закупки. Но... Этот момент площадки трактуют свою пользу и, соответственно, то, что не запрещено прямо, то разрешено и устанавливают свои собственные тарифы. Поэтому, что касается 223 федерального закона, когда мы работаем на конкретной площадке, я заранее, так сказать, на берегу рекомендую изучать регламент электронной площадки, уточнять тариф электронной площадки и уточнять вопрос о взимании платы. Есть отдельный блок закупок по 223 федеральному закону. Это закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так вот, если поставщик участвует в таких процедурах, то в этом случае здесь механизм участия в закупках, он похож на механизм участия в закупках по 44 федеральному закону. Если есть обеспечение, соответственно, мы тоже предоставляем обеспечение, если это денежные средства, на специальный счет. И, соответственно, регламент электронной площадки тоже в этом случае мы изучаем, но, опять же, акцент делается на то, что это закупка для МСП, субъекта малого и среднего предпринимательства, и алгоритм таких процедур, он похож на алгоритм закупок по 44-му закону. 44-й федеральный закон, он списывает, Плату с участника закупки, но не со всех участников, только с участника победителя, с того участника, кто одержал победу. В общих случаях это 1%, но не более 5000 рублей. Если это закупка для СМП и сомка, то это не более 2000 рублей, также 1%. То есть, иными словами, если у нас многомиллионная закупка, максимум пишется либо 5000 рублей, либо 2000 рублей, если это СМП и СОНК. Плата взимается с того участника закупок, кто признан победителем, неважно, согласился он подписать контракт и подписал или уклонился от заключения контракта. Все равно вот такая вот э, дань, так сказать, в пользу площадки, она будет списана. Если, например, участник закупки э, является вторым поставщиком, но участник Победитель уклонился от заключения контракта, то в этой ситуации все равно с первого участника плата будет списана, ну и плюс будет само обеспечение заявки удержано и, соответственно, негативные санкции в виде включения в РНП. Но все равно каждая ситуация она изучается индивидуально. А здесь очень часто и участники задают вопросы, сама я сталкиваюсь с такой ситуацией, для себя важно разграничивать понятия. Если мы со своей стороны, например, являемся вторым поставщиком, первый участник закупки, он уклонился от заключения контракта. Ну, по своим каким-то причинам он не согласился подписывать контракт. С него, соответственно, удержали обеспечение, с него списали плату площадки, ну и остальные негативные последствия. Если право заключения контракта переходит ко второму участнику, Имею ли я право отказаться? Ну, это вопрос к вам. То есть второй участник, если он может подписать, либо может отказаться, ставим плюс. Если такой участник, по вашему мнению, обязан подписать контракт, ставим минус. Ситуация следующая, когда э, второй стал первым. Да, все верно. Ну, Пока еще, пожалуйста, напишите, поставьте плюс или минус. Да, такой участник, правильно, может отказаться от э, заключения контракта. Правильно. А, спасибо большое за ответы. Рада, что здесь у нас мнения не разделились. Мы все единогласно э, верно считаем. То есть в этой ситуации второй участник, если к нему э, перешло право заключения контракта, он может контракт э, подписать, может не подписывать на свое усмотрение. Он... Э, также не, с него не списывается плата за, за то, что он заключает контракт. А Вот другая ситуация. Предположим, что на этапе рассмотрения вторых частей заявок первый участник, его заявка не соответствует требованиям по второй части заявки. Заявка второго участника соответствует требованиям. И, соответственно, ему, участник, участнику закупки, этому направляет заказчик контракт. Обязан он со своей стороны подписать или не обязан? Если он обязан, то есть у него нет никакого выбора, он обязан, ставим плюс. Если он может выбрать, может подписать, может не подписать, ставим минус. Так, вот здесь у нас с вами мнения разделились. Для себя очень важно понимать. На практике, к сожалению, участники закупок иногда путают эти две ситуации. Если а, сложилась такая ситуация, что еще до заключения контракта, на этапе рассмотрения вторых частей заявок, участник, который... Участник закупки, который является по его цене победителем, он минимальную цену предложил, но он не прошел по второй части. То есть в этой ситуации, как рассматривается данная ситуация, которая произошла? В этом случае участник закупки, который был первым по результату своего ценового предложения минимальной цены, он уже не является победителем. Победителем он был был в том случае, если вторая часть тоже бы соответствовала требованиям. Так как вот, вторая часть у него здесь не соответствует требованиям. А вот заявка второго участника, по нашему примеру, она соответствует требованиям, и она вторая по цене. То есть по первой части он прошел, но по первой части и прошел первый участник. По цене этот второй участник, он сделал вторую ставку, второе ценовое предложение после победителя. Но предложение... Точнее, заявка первого участника на требованиям не соответствует, а заявка второго участника на требованиям соответствует. И вот этот первый участник, он со своей стороны уже не победитель, его сняли с дистанции, а второй участник, он является победителем, и он автоматически становится первым. А тот, который ранее был первым, он уже не учитывается. Поэтому вот этот второй участник, ставший первым поставщиком, он со своей стороны обязан заключить контракт. Вот эти две ситуации, когда происходит уклонение уже от заключения контракта, первая ситуация, которую мы с вами рассмотрели, и вторая ситуация, когда ранее еще на этапе подведения итогов первого участника его сняли с дистанции и победителем стал второй участник их важно разграничивать в первом случае второй участник не обязан подписывать контракт во втором случае тот участник который стал первым а был вторым он обязан подписать контракт ну, надеюсь что понятно объяснила поэтому очень важно вот это не путайте в своей практике и если вы обязаны подписать контракт, то нужно его подписать, чтобы не быть уклонистом. Далее, с чем еще сталкиваются участники? Участники сталкиваются с тем, что когда мы перечисляем обеспечение заявки в виде денежных средств, и бывает такое, что поставщика отклоняют по, опять же, результату рассмотрения второй части заявки. И это распространяется на процедуры, которые из двух частей состоят, заявки из двух частей. Это конкурсы аукционы. Так вот, если в течение одного квартала на одной электронной площадке, то есть ряд условий, он должен совпасть. Одна электронная площадка, один квартал, происходит троекратное отклонение участника закупки, по вторым частям заявок, то третье обеспечение заявки участник увы теряет. Он перечис... Оно перечисляется в бюджет соответствующей бюджетной системы Российской Федерации. Будьте внимательны. К сожалению, участники закупок достаточно часто <coughs> с этим сталкиваются ввиду того, что все, конечно, поставщики, но тем не менее в практике часто встречается такое. Вовремя не обновили информацию, не актуализировали данные в единой информационной системе. Есть ошибки в решении об одобрении сделки. Буквально две недели назад сталкивалась с тем, что обидная ошибка была допущена для поставщика. Решение об одобрении сделки, все составлено верно, есть дата, срок действия этого решения, в тексте все указано верно, за исключением одной маленькой детали. В решении об одобрении сделки указана разная сумма цифрами и прописью. Цифрами одобрили 15 миллионов, прописью одобрили 10 миллионов. Поэтому будьте внимательны. Такая вот обидная оплошность, она стоила, закач... стоила участнику того, что он потерял свое обеспечение заявки. И... Бывают такие ситуации, когда даже заказчик не конкретизирует, почему его заявка не соответствует требованиям. Конечно, это вопрос к заказчику, когда заказчик не дает пояснение в своем отказе. Но, тем не менее, вот стали разбираться именно в этой ситуации и вот нашли такую ошибку. К чему, все это? к чему все это я говорю? К тому, что если у вас, например, есть дополнительные требования по 99-му постановлению, если у вас есть разрешительные документы, если вы подтверждаете опыт на электронной площадке, вот эти документы тоже своевременно следует актуализировать, проверять информацию. И проверяем данные, которые у нас есть в личном кабинете ЕИС. Что касается предоставления обеспечения заявки, вот как раз скриншоты далее у нас, два скриншота с разных площадок. Когда мы предоставляем Обеспечение заявки. Если это банковская гарантия, то мы со своей стороны от нас никаких действий не требуется. У нас при подаче заявки, либо в дальнейшем мы открываем нашу заявку, увидим, что из реестра банковских гарантий у нас номер нашей банковской гарантии автоматически указан в нашей заявке на участие. То есть, все здесь предельно просто и от нас дополнительных действий не требуется. я сейчас читаю, читаю вопрос, который поступил. Вопрос по любимому национальному режиму. Вот У нас уже скоро совсем будет, через одну неделю у нас будет, точнее, да, уже через одну неделю у нас будет вебинар по этой теме. Вопрос интересный, поэтому мы сейчас его быстро с вами рассмотрим по 44-му федеральному, э, федеральному закону, национальный режим, 126Н, 617 и 616-е 126Н – это преференции, для всех участников рассказывают, преференции э, по э, товарам, которые произведены на территории Евразийского экономического союза. 617 постановление и 616-е по промышленной продукции, 617 постановление устанавливает ограничения, на поставку продукции иностранной и продукции, которая не входит в реестр ГИСП, э, э, Государственная информационная система промышленности, 616 устанавливает запрет на поставку иностранной продукции. Вопрос. первой части заявки с конвертными показателями, мы только указываем страну производителя. Во второй части заявок, вместе с декларацией о стране производства, если Россия, сведения э, с Минпромторга, если Евросоюз, СТ-1, если Китай, то ничего. Да, здесь совершенно верно, совершенно верная логика. И вот хочу дополнить, если вы участвуете в закупках с применением национального режима, обязательно смотрим на те требования, которые соответствуют соответствии со статьей 14 указаны у заказчиков документации. И если применяется, например, постановление 617-616, то мы, в свою очередь, мы обязательно... В первой части заявки, здесь уже даже абстрагируясь от национального режима, мы прописываем страну происхождения товара. Это общее требование, которое у нас есть по закупкам. Если это национальный режим, то дополнительно во вторую части заявки мы прикладываем те документы, которые требуются. Если это а, речь идет про реестр, а, реестр продукции, ГИСП, Государственная информационная система промышленности, мы прикладываем выписку, выписку из этого реестра о том, что продукция есть в соответствующем реестре. А если это продукция, которая произведена на территории ЕАЭС, не в России, в других странах, то, соответственно, иной разрешительный документ. Это может быть сертификат СТ-1, который получен на территории страны ЕАС. И, соответственно, является заключением происхождения соответствующего товара. Если это китайский товар, то вы ничего не прикладываете. При этом вы в первой части заявки указываете страну происхождения товара Китай. При применении национального режима на первом этапе заявку заказчик отклонить не может. Если это, например, не запрет, а ограничение допуска иностранной продукции 612 постановление или 126 н приказ в этой ситуации при срабатывании например правила третьей речни по результату рассмотрения уже вторых частей заявок, заявка может быть отклонена например если есть минимум две заявки которые из реестра разноименных производителей то соответственно третья китайская заявка она будет отклонена что касается 126Н приказ, то здесь работает механизм преференции 15% и для китайского товара будет снижение цены на 15%. И вот здесь, конечно, закладывайте эти 15% к своей цене. Рекомендую отдельно обращать внимание на то уведомление, которое приходит с площадки, когда рассматриваются первые части заявок, по результату рассмотрения публикуется протокол и уведомление указано, что причем разные площадки они указывают по-разному. Есть те площадки, которые говорят о том, что среди заявок есть заявка с российским товаром. Среди других площадки нам сигнализируют о том, что наоборот есть иностранный товар. Но суть одна: есть китайский иностранный товар, соответственно, будет снижение. Так. После рассмотрения заявок был направлен до запроса участникам на ЭТП. Протокол рассмотрения в размещен не был. По 223-му федеральному закону должен заказчик размещать протокол рассмотрения заявок в Протокол, он однозначно размещается. Он размещается на площадке, отправляются сведения в ВИЗ. Но здесь вопрос к отражению сведений. Да, это закупку, уточните, пожалуйста конкурс, аукцион, что это было, запрос котировок. Если это, например, запрос котировок, то фактически в этом протоколе отображается все, и, соответственно, заказчик обязан размещать сведения. Если это иная закупка, то, возможно, и другая ситуация, когда сведения не отображаются. И мы видим результат только по результату направления уведомления со стороны площадки. Поэтому если, например, это конкурс, аукцион, то может поступить только уведомление. Сам протокол размещается, но сведения доводиться до поставщика могут в виде уведомления. Если по результату этой закупки предусмотрены дальнейшие протоколы. Таким вот образом. Конкурентный отбор. По конкурентному отбору здесь... По сути, это, скорее всего, предварительная была процедура, поэтому в данной ситуации заказчик вправе не отображать сведения. Но нюанс следующий. Нужно обязательно посмотреть его положение закупки и посмотреть, в каком виде положение закупки описан именно конкурентный отбор. И по факту именно порядок отражения информации тоже должен быть прописан. Так, идем дальше. У нас еще есть интересная информация, мы с вами только обеспечение заявки рассмотрели. Обеспечение исполнения контракта. Следующий вид обеспечения, и это обеспечение по-прежнему сегодняшний день вызывает наибольшее количество вопросов. Обеспечение исполнения контракта. Гарантия того, что участник, с которым заключается контракт, со своей стороны исполнит все условия контракта. Та же самая ситуация. Либо банковская гарантия, либо денежные средства, но... Перечисляем мы уже не на специальный счет, если это денежные средства, перечисляем на счет заказчика. Если это банковская гарантия, мы получаем банковскую гарантию в соответствующем банке, который мы выбрали, но обязательно который есть на сайте Минфин России, содержится в том перечне банков, который регламентирован для открытия, для выпуска, точнее, банковских гарантий. И банковскую гарантию мы получаем... На площадку мы предоставляем в первом случае скан платежного поручения, во втором случае скан банковской гарантии. Банковская гарантия включается в реестр банковских гарантий и на сайте ИИС в своем личном кабинете. Мы, участники закупок, можем эту информацию проверить. Далее. А здесь возникает вопрос по-прежнему. Какой же срок возврата обеспечения исполнения контракта? Несмотря на то, что э, давно уже законодательно регламентирован этот вопрос, есть ответ на него. Срок возврата, если закупка на общих основаниях в течение 30 дней, если для СМП-сонка в течение 15 дней, с дата исполнения поставщиков обязательств по контракту. То есть получили э, закрывающие документы, подписанные с двух сторон. Соответственно, с нашей стороны уже произведена поставка. Все, у нас все документы на руках. С этого момента начинается исчисление срока 15 либо 30 дней, в зависимости от того, для каких видов организации проводилась закупка. Если заказчик установленные сроки не возвращает, я настоятельно рекомендую, помимо самого письма, обращения, либо претензии уже, со ссылкой на 44-й федеральный закон дать обязательно ссылку на гражданский кодекс, а именно эта статья 395-я, это неправомерное удержание денежных средств. Соответственно, в этой статье указано, что в случае неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате процента на сумму долга. Ну и, соответственно, здесь, как правило, все-таки заказчики, им хватает одного уведомления, они а, средства не свои, а это не их средства, это те средства, которые были перечислены как бы в залог, они их возвращают. А, но отдельные, конечно же, не буду скрывать, отдельные организации а, со своими понятиями встречаются, поэтому на них стоит пристальное внимание обратить, и, соответственно, с ними уже разговор совершенно другой. Далее. Отдельная ситуация, когда закупка проводится для СМП и СОНК. СМП, СОНК по-разному называют, поэтому могу и так, так называть. Обеспечение исполнения контракта, в том числе если по закупке по конкурсу, аукциону было снижение более чем на 25%, на 25% и более – Устанавливается, устанавливается обеспечение исполнения контракта от цены, по которой заключается контракт, а не от начальной максимальной цены, как в общем случае. Если был установлен аванс, все равно меньше, чем размер аванса, размер обеспечения быть не может. Здесь будьте внимательны. И вот такая небольшая лазейка. Лайфхак хочу поделиться с вами. Некоторые заказчики, проводя закупки для СМП с учетом 30-й статьи, своей типовой документации прописывают общую формулировку по размеру обеспечения исполнения контракта. И вот то, что размер обеспечения и исполнения контракта учитывается для СМП СОНа от цены, по которой заключается контракт, они вот этот момент не учитывают, то есть берут общую формулировку с своей типовой документацией. И нередко, я лично использую это в свою пользу, мы с поставщиками на основании этого пишем протокол разногласий, просто даже если требуется потянуть время. Но вообще, конечно, это же существенное нарушение, поэтому Требуется в этой ситуации, даже если вам не нужно тянуть время, если у вас есть обеспечение, вы можете, соответственно, вы все равно направляете протокол разногласия, чтобы в этой части заказчик внес изменения. Иная ситуация, более интересная для поставщика, когда СНП СОНОМ не предоставляет обеспечение исполнения контракта. Мы с вами частично об этом уже говорили. Но, тем не менее, здесь еще раз проговорю тот момент, что мы подтверждаем наличие у нас опыта, мы можем подтвердить, если у нас есть опыт, даже по тем закупкам, по которым было снижение на 25% и более, и в этой ситуации мы предоставляем момент подписания контракта с нашей стороны, мы предоставляем сведения о ранее исполненных контрактах. Это сведения из реестра контрактов, которые подтверждают исполнение в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов без применения неустойок штрафа. И вот вопрос по тем контрактам, по которым у нас была начислена неустойка в этом году, но в связи с новыми правилами неустойку эту списали, ответ следующий, можно ли брать такой контракт в качестве подтверждения наличия у нас опыта? Если в отдельной графе в единой информационной системе в реестре контрактов у нас отражается эта начисленная неустойка, пусть она даже была списана, мы такой контракт брать не можем. Если неустойка не отражается, соответственно, она не была начислена, то это контракт, тот контракт, который исполнен без штрафов для неустойка. Сумма цен таких контрактов должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена по проводимой закупке. Если у вас один контракт, который по цене покрывает э, сумму текущего контракта, все равно нужно взять минимум три контракта, и таким образом вы подтверждаете наличие у вас положительного опыта. Если вы пользовались уже этой возможностью, подтверждая опыт вместо обеспечения исполнения контракта, ставьте плюс. Если пока еще не довелось, ставим минус. Наш общий чат. Так, ну вот пока участники еще не подтверждали наличие опыта, скорее всего, просто обеспечение. исполнения контракта предоставляли, собирались, но не рискнули. Пожалуйста, я всегда готова вас проконсультировать, какие контракты можно взять, потому что нередко возникает вопрос, по можно ли конкретный контракт взять в качестве обеспечения, обеспечения исполнения контракта? Завернули мою БГ. Так, не совсем понимаю, то все-таки это было так обеспечение. Понятно. А что в дальнейшем было, Диана? То есть вы этот контракт подписали, или заказчик вообще отказался от исключения контракта? Всегда можете даже после марафона по этому вопросу написать на нашу электронную почту, либо мне напрямую в Instagram. Сейчас я дам адрес электронной почты. Да. А, все, я вспомнила вашу ситуацию. Да. да, Спасибо. Действительно, у нас, когда было предоставление при поставке товара, товар перевели, до сих пор не подписали. И уже у нас вопрос по следующему обеспечению. Сейчас мы будем с вами к следующему виду обеспечения переходить. А, по поводу размера обеспечения исполнения контракта. В 2020 году установлены свои... Да, я вспомнила, что у вас контракт был со штрафом. Одно... Так, потеряла мысль. Обеспечение исполнения контракта, размер обеспечения исполнения контракта от 0,5 до 30% в текущем году. Но правило действует пока в течение 2020 года. Общее требование, которое прописано в законе, это обеспечение исполнения контракта от 5 до 30% от начальной максимальной цены контракта. У нас соответственно свои правила для закупок СМП-СОНК. Так, идем дальше. Обеспечение исполнения контракта в виде банковской гарантии. Здесь на сегодняшний день важно учитывать, что если происходит такая ситуация, что у банка гаранта отзывает лицензию, то обязанность заказчика уведомить об этом поставщика. А поставщик, в свою очередь, обязан с момента уведомления в течение одного месяца предоставить новое обеспечение исполнения контракта. Это может быть либо банковская гарантия, либо денежные средства уже на меньшую сумму, и БГ, и денежные средства. В случае, если участник закупки не предоставляет новое обеспечение исполнения контракта, то начисляется пеня. И, конечно же, в случае именно банковской гарантии не очень хочется получать по этой причине свой послужной список начисления неустойки. Поэтому будьте внимательны, но здесь отправная точка именно от момента получения, момента получения уведомления со стороны заказчика. Далее. Переходим с вами к следующему слайду Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен. Это наше право. Мы можем им воспользоваться, если мы предоставляем новое обеспечение взамен ранее предоставленной банковской гарантии, которая, например, утратила свою актуальность, либо если мы меняем выбранный способ обеспечения исполнения контракта. Классический вариант, когда мы предоставляем уже по факту исполненных обязательств по контракту новое обеспечение исполнения контракта. И мы меняем, например, денежные средства на банковскую гарантию. Далее. Есть определенные ограничения, которые предусмотрены для уменьшения обеспечения исполнения контракта. У поставщика не должно быть неоплаченных штрафов по минимум стоит. Если был предусмотрен контракт омываться, у вас должен быть полностью отработан со стороны поставщика. И отдельно, возможно, на уровне правительства будет установлен случай, когда невозможно уменьшение размера обеспечения исполнения контракта. Следующее обеспечение. На сегодняшний день это новое обеспечение, которое у нас теперь прописано в самом законе, хотя по факту, Участники закупок и ранее с ним сталкивались, сталкивались постоянно по определенным видам работ, по определенным товарам, но тем не менее законодательно теперь это закрепили и вот ввели соответствующую норму. Эту норму на сегодняшний день пока еще дорабатывают. Она функционирует в следующем виде: обеспечение гарантийных обязательств после уже исполнения обязательств. По контракту, когда установлено обеспечение гарантийных обязательств, документ о приемке подписывается только в случае наличия у поставщика обеспечения гарантийных обязательств, если это обеспечение гарантийных обязательств было ранее установлено в документации и в самом контракте. Обеспечение гарантийных обязательств на сегодняшний день с текущего лета этого года – это право заказчика, то есть заказчик по своему выбору устанавливает либо не устанавливает обеспечение гарантийных обязательств. Если это обеспечение установлено, то здесь уж будет любезен заказчик, пропиши его и в документации, и отдельно в контракте. С иными словами, если изначально в документации закон, не было предусмотрено обеспечение гарантийных обязательств, из ниоткуда на этапе заключения контракта это обеспечение взяться не может. Поэтому здесь будьте внимательны: это в наших интересах проверять, изначально, есть ли эти гарантийные обязательства, и на берегу, так сказать, решать для себя, выгодно будет участвовать в этой процедуре или нет. Способы предоставления обеспечения гарантийных обязательств точно такие же, как и в случае с обеспечением исполнения контракта, это либо денежные средства, либо это банковская гарантия. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной максимальной цены. При этом в течение этого года, если у вас есть опыт, то в этой ситуации вы можете предоставить место обеспечения исполнения контракта, вместо обеспечения гарантийных обязательств наличие у вас опыта, который отражен в реестре контракта. Соответственно, здесь вот такая вот кладейка, которую нужно использовать при возможности. Далее. Отдельно хочу остановиться на тех закупках, которые проводятся без определенного объема. Это пример таких процедур обеспечения автомобиля, определенные образовательные услуги, юридические услуги и так далее. Вот рассмотрим на примере обеспечения служебного автомобиля. Когда у заказчика есть, например, служебный автомобиль, и ему требуется обслуживание этого служебного автомобиля в течение, например, одного года. А здесь, в данной ситуации, целесообразно будет для именно заказчика заключить договор без определенного объема оказываемых услуг. Но в этом случае обязаны заказчикам уточнить, что... Соответственно, это договор без определенного объема, указать начальную цену единицы товаров, работы, услуг и начальную сумму цены единиц товаров, работы, услуг, а также вычислить максимальное значение цены контракта, указать максимальное значение цены контракта. Важно учитывать, что заказчик закладывает все гипотетически возможные товары, работы, услуги, которые потребуются, в нашем случае это например, запчасти автомобиля, сопутствующие работы услуги и так далее. И, соответственно, уточнить начальную сумму всех вот этих гипотически возможных товаров, работы услуг, начальную сумму по всем ценам. Максимальное значение цены контракта – это некий доведенный лимит до заказчика. Это та сумма, которая будет впоследствии фигурировать, в контракте. То есть контракт будет заключаться по вот этой вот твердой цене, которая будет обозначена как максимальное значение цены контракта, а уже исполнение работ будет зависеть от потребности заказчика в тех или иных работах, услугах, товарах и так далее. И важно понимать на этом этапе, что от именно максимального значения цены контракта происходит установление обеспечения заявки. Обеспечение гарантийных обязательств и, соответственно, обеспечение исполнения контракта. Но для себя важно учитывать, понимать полный объем таких возможных работ услуг, и для себя очень стоит ли в это вписываться или все же грань стоит свечь. Поэтому я вот рекомендую такие отдельно закупки изучать. Именно на предмет того, что весь объем он сроду может быть и не выбран заказчиком, к сожалению. А обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств, оно будет а, при выполнении определенных этапов удерживаться. Поэтому здесь возможно и не всегда целесообразно участие в таких процедурах. Итак, мы с вами подошли к завершению нашей э, третьей лекции, э, пожалуйста, если у вас будут появляться вопросы, возможно, уже после нашего э, нашего вебинара, э, пишите их в наш чат, будем обсуждать с вами все вопросы. И э, по поводу домашнего задания, вы видели, что у нас произошло массовое исключение участников из чата, это те участники, которые не выполнили домашнее задание. Вы молодцы, вы выполнили домашнее задание. Сегодня у нас после нашей теоретической части традиционно заданий не будет. Задание будет дано в четверг, уже после практического занятия. В четверг у нас наше занятие будет посвящено закупкам малого объема и работе на маркетплейсе. Будет очень интересно. У нас будет с вами Такое практическое прикладное более занятие, и вот как раз после него будет дано домашнее задание. На сегодня у меня все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго и до свидания. Так, у кого нет WhatsApp, мы с вами отдельно свяжемся.